Привет всем! И снова у меня появится ошибка P-2015, датчика положения заслонки впускного коллектора. Эта ошибка довольно распространенная ошибка для разных марок автомобилей. Я буду показывать на примере Passat CC, но принцип LVSD почти одинаковый. В этом видео коротко я расскажу как продиагностировать, на что обратить внимание и как устранить эту ошибку. Об этих хитростях и тонкостях даже не знают в сервис-центрах. И будут вам там мозги колбасить. В одном из моих видео я рассказал, как два года назад устранил эту ошибку и что нужно сделать для этого. Ссылка на тот видео появится вот тут, в правом верхнем углу. Эту ссылку также найдете тут внизу в описании этого видео. Обязательно посмотрите. Там я подробно рассказываю о нюансах диагностики и как устранить эту ошибку. Тут в этом видео я покажу еще интересные моменты, которые обязательно вам пригодятся для устранения этой ошибки. Значит, установив два года назад китайский коллектор, я попрощался с этой ошибкой. Но недавно заметил, что китайский коллектор начал воздух подсасываться около рычага вакуумника. И вынужден был заменить ее. Почему не советую установить китайский коллектор, об этом тоже есть у меня видео. И ссылку оставлю ниже в описании этого видео. Как только заменил и установил немецкий коллектор, через несколько километров заметил, что чек у меня загорелся и вылезла ошибка ПИ-2015. Перед установкой БУ немецкого коллектора пил у меня опыт и внимательно проверил на люфте и все такое. Также перед установкой с помощью компьютера проверил угли поворота датчика положения заслонок. Пило все в порядке и принял решение установить, но мои надежды не оправдались. Сначала подумал, что может датчик положения заслонок. Иногда отсечку дает. И в этом причина ошибки. Снова перепроверил много раз. И всегда в компьютере видел, что датчик работает отлично. И угли поворота от 0 до 9 на вид как положено показывается точно. Как это проверяется я хорошо объяснил в другом видео. И тут не буду подробно останавливаться. Что, чтобы проверить угли поворота, нужно подсоединить к ЭБУ компьютер и с программой «Вася диагноз» или другими продвинутыми программами в 142 группе отследить и продиагностировать. Простой АБД-2 Lm 327 сканер в этом вам не помогут. Тянул я вот этот рычаг вакуумника на себя с открытым зажиганием на незаведенном двигателе. Просто зажиганию нужно открыть, чтобы программка соединился к ЭБУ машине. Выжимал этот рычаг наверное 20 раз и угол всегда был правильный. Значит, татчик угла поворота никакого отсечки не дает. Когда я убедился, что датчик с татчиком все в порядке и знал еще что сам коллектор не имеет никакого люфта, перешел на другой шаг поиски неисправности. Как коллектор проверить на люфт, я показывал в другом видео. Значит. После этого я решил проверить систему вакуума. Для этого заводим двигатель. И наш помощник газует и поднимает обороты двигателя на более 3000 оборотов. Мы наблюдаем за этим рычагом. Когда наш помощник прогазует и обороты перешагнут 3000, в а это, это время, да, время? А вот этот рычаг точно сдвинуться с места. Вызимается, и потом сразу она сам возвращается к своему начальному положению. Внутри коллектора в это время открывается заслуг. Если рычаг не двигается при достижении 3000 оборотов, это говорит о неисправности и нужно искать причину. Я заметил, что иногда рычаг двигается, а иногда нет. Значит, нужно было искать причину дальше. Проверил подается или нет вакуум электромагнитному клапану. Что мы для этого делаем? Отсоединяем вот этот шланг от клапана. Заводим двигатель. И вот таким легким потрагиванием пальцем на трубку проверяем, подсасывает ли там воздух. Если подсос есть, значит трубка вакуум есть. Чтобы качество вакуума было хорошим, снимаем другой конец шланга трубки от вакуум насоса. Вот тут осторожно, чтобы не отломать там тонкую пластмассовую трубку на тройнике, и продуваем трубку. Вот такую тонкую проволоку или иконочку просуниваем в трубку в вакуум насоса и стараемся там аккуратно почистить, нету ли там загрязнений. Иногда и загрязнение вакуум-каналов является причиной ошибки при 2015. После этой процедуры надеваем этот шланг обратно на вакуум-насос. Другой конец этого шланга надеваем. Соединяем напрямую на шланг вакуумника приводного рычага заслонок. Значит, исключаем из схемы электромагнитный вакуум клапан. Снова заводим двигатель. И если этот рычаг начнет двигаться, значит все в порядке. И это свидетельствует также о том, что с мембраной внутри в приводном механизме также все в порядке. Вот тут внутри находится резиновая мембрана. Если в патрубке вакуум есть, но рычаг не двигается, причиной может быть прорванная мембрана внутри. Иногда рвется мембрана резиновая внутри приводного механизма и придется заменить шток, убрать ошибку 2015. И если тут тоже все в порядке, переходим к следующему шагу проверки для выявления причины ошибки P2015. Проверяем вакуумный электроклапан. Кстати. Если кому оно нужно, оставляю ссылку для покупки на AliExpress внизу в описании этого видео. Вот артикульный номер. Уже была важная причина подозревать, что с электромагнитным клапаном что-то не в порядке. Также было подозрение, что причина в кабеле или в штекере. Может быть там был обрыв или окисление какого-то контакта. Такое тоже может быть. Пошел на рынок и сказали, что новую вакуум-клапана зря ищем. Сел у друга две штуки пу клапана с договором, что если подойдет, куплю, а если нет, верну. Поставили первую, оружие и то же самое песня. Клапана вернул хозяин. Продолжаю искать причину. Отсоединил все шланги на этом клапане. Потом перерезал провод с кусачкой и достал ее. Внутри этого деталя имеется электромагнитная катушка. Проверяем сопротивление мультиметром. Должно быть примерно 30 км. Если сопротивления нету, значит катушку на 100% нужно менять. Если сопротивление есть, значит также проверяем проводку и штекер. Подсоединяем на катушку штекер с отрезанными приводками. Подсоединяем на конце проводок мультиметра и начинаем дергать туда-сюда, шевелим катушку и убеждаемся, что в проводке нет обрыва и со штегором все в порядке. Если все окей, после этого проверяем катушку на аккумуляторе. Удлиняем проводку и подсоединяем на аккумулятор. На 12 вольт. У этой катушки есть полярность. И на некоторых катушках отмечено плюс и минус. Но на моем катушке этого не было. Я забыл соблюдить полярность и черт его знает, как я подсоединил на аккумулятор. Но ничего страшного не произошло. Ничего не взорвался и все мы живы и в целостности. При подсоединении катушка щелкала, тикал внутри клапан. Значит, клапан работал нормально. Потом открыл заднюю крышку клапана. И там уже пропало на фильтр не присутствовал. От старости, наверное, развалился. Иногда внутренние отверстия этого клапана засоряются и забиваются. Пропщикал вот таким инструментом несколько раз внутри. Чтоб пропщикать и промить второе отверстие, нужно в это время клапан то соединить, то разъединить от аккумулятора. После этой процедуры, продули клапан, и они продувались лучше, чем раньше. Оставлю все шланги и соединил проводки с помощью паяльника. Стираю ошибку с помощью ЭЛМ-327 и завожу двигатель. Поработал чуть-чуть. глушу -чуть. мотор, читаю ошибки и оно снова тут присутствует. Снова стираю и несколько раз делаю то же самое. И ошибка все равно не уходит. Черт возьми, что это такое? Ведь мы все проверили. Хм, Идем снова на рынок и ищем новую катушку. Но нигде ее нету. Решил вернуться домой. Снова тщательно продиагностировать. И постараться адаптироваться с помощью компьютера на Васке. Но друг советует. Давай зайдем в мастерскую в сервисе. Там хороший компьютерщик. Пусть продиагностирует и послушаем, что он скажет. Потом выяснилось, что этот хороший компьютерщик в кавычках. Заходим в сервис. Через несколько минут наша очередь. Подсоединяют нашу машину на компьютер. И вердикт. У вас ошибка заслонок P2015. Пила у нее другая программка на компьютере с другим интерфейсом на английском языке. Начал объяснять теорию, что за эта ошибка и зачем эти заслонки вообще нужны. «Здравствуйте, это и я сам знаю», — подумал я. «Давай-ка ты сейчас адаптируй мне заслонки», — коварю я. «Что за адаптация? Какая адаптация?» – спрашивает нехороший компьютерщик. «На вашей программке есть опция адаптации системы, а на твоем программке нету такое. спрашиваю я. «Не нужно что-то подобное сделать. Если проблемы нету, ошибка не вылезает. Если есть ошибка, значит проблема не исчерпана» говорит он. И начинает рассказывать, что точно такая проблема была у ее друга. И в сервисе ВАГ в и за неделю устранили ее. Садится он в машине за рулем и снова начинает в компьютере что-то ковырять. Вот тут, что ты говорил об адаптации, делают тот операцию, говорит хороший компьютерщик. Вдруг в ее программке я поймал знакомый интерфейс и говорю, давай я заведу двигатель и посмотрим угол открывания и закрывания заслонок. Нет этого делать нельзя на заведенном двигателе, говорит он. Чуть побери, на васке я, наверное, сто раз делал такую процедуру. И ничего страшного не произошло, ничего не взорвался. И все в порядке, но я не начал настаивать. Заплатили деньги и ушли оттуда. Часто вот такие сервисмены у нас. И у вас, наверное, то же самое, друзья. Выходим на улицы. То разгоняем машину, то останавливаем, то глушим двигатель и снова запускаем. И как приятно было смотреть, что чек на приборке не загорался и ошибка ПИ-2015 уже не появляется. Все-таки адаптация помогла. Радовался я. Раньше ничего я не адаптировал и система сама адаптировалась. Но этот раз не так было. Системе потребовалась адаптация, и это можно было сделать и на васке дома. Но хорошо, что снова не придется поковыряться, и уже все в порядке. Ура, товарищи! Вот так закончится моя эпопея, и сейчас все в порядке у меня. После устранения неполадок обязательно делайте адаптацию, а то иногда мозг ЭБУ машины после ошибки или после ремонта неправильно начинает отсчитывать угли поворота заслонок и без адаптации будет всегда выдавать ошибку p 2015 по идее, после нажатия на кнопку «Войти» в 142 группе система сама должна адаптироваться. И вот тут в окошке появится информация об успешной адаптации. Если вы уверены, что в системе у вас все датчики и так далее нормально работают, и все-таки со слонки не адаптируются, тогда ищите хороший Компьютерщик в вашем городе и попробуйте сделать это на другом программке. Сейчас я думаю, причина поломки пила в согрязненном электромагнитном клапане. Или в том, что когда я дома в программке «Васка в окошке» в вводил цифры 142, не нажимал кнопку «Войти», а просто нажимал кнопку «Энтер». И поэтому система впускного коллектора не адаптировался. Если есть у кого на этом ответ, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну и в конце этого видео хочу попрощаться. Хотел ее покороче сделать, но не получился. Просто подписаться на канал. Ставьте лайки и комментируйте, пожалуйста. Пишите о вашем опыте. Спасибо за внимание и удачи всем!